Всем привет, я Анна Тибедева, сетевой предприниматель. И сегодня я бы хотела поделиться, поделиться своими мыслями после прочтения книги, которая называется Формула привлекательного маркетинга, автор Виктора Бондолет. Вообще, эта книга, эту книгу я уже читаю второй раз. Первый раз я ее прочитала в электронном варианте. Тогда. тогда я не совсем поняла некоторые моменты, не совсем обратила внимание на некоторые моменты, но сейчас, после происшествия некоторого времени, я поняла, я поняла важные, очень важные вещи, очень важные вещи. Видимо, возможно, это потому, что. Ну, есть две причины, почему я это поняла. Первое, это то, что прошло все-таки огромное количество времени, и я как раз-таки развивающаяся сейчас через личный бренд, и многие моменты мне сейчас стали понятны. Ну и второе, это, конечно же, то, что книга написана в текстовом варианте, то есть в текстовый вариант не в электронном. Электронный вариант не так заходит, как текстовый. Вот. Ну, как автор говорит, как автор говорит, это своего рода современные 10 уроков на салфетке десять уроков на салфетке, да. Книга, в чем книга вообще перевернула мое сознание, да, на содержание книги. Я наконец поняла всю соль, всю соль того, для чего вообще сейчас нужно заниматься, не для чего, а в чем смысл, в чем идея развития сетевого бизнеса и какие основные моменты, на которые нужно обратить внимание. То что, то, что в книжке говорится, автор задевает такую мысль, что в сетевом бизнесе главное, главное это вы сами, вы сами. Вы как личность, вы как уникальность, вы как, вы как человек. И только потом уже идет компания, ее возможности, ее продукты и так далее. То есть изначально человек должен заявить о себе, показать, что он, Действительно ценный, уникальный кадр, а мы все таковыми не являемся. И только потом, уже только потом говорить о возможностях о сетевой компании, с которой он сотрудничает. сотрудничает. Это вообще мысль, которая перевернула сознание, которая поставила с ног на голову, да, все в моем понимании, потому что изначально... изначально Основная масса сетевиков приглашает как раз-таки на возможности компаний. А в принципе, эти все возможности у всех компаний одинаковые, да. И здесь. Ваша задача как раз таки заключается в том, чтобы привлечь к себе внимание, к себе как человек, человеку, к себе как личность, личности, к себе как к И в этом отношении не нужно говорить, что вы не уникальны, что нет чего-то у какой-то изюминки. Мы все уникальны, мы все разные, мы все не походим друг на друга. И поэтому вы должны привлечь себя как раз таки в этом вот это такой момент, это такой момент который, который меня зацепил, который, с которым я хотела поделиться. еще один момент, который также, который также присутствовал в этой книге, это то, что чтобы привлечь к себе внимание, нужно стать... Нужно стать в принципе публичной личностью, нужно привлекать к себе внимание, собирать, собирать аудиторию, которая будет ценить твою экспертность, ценить твою какую-то ценность, ценить, ценить то, что ты можешь ему помочь. Не нужно собирать всех и вся, нужно собрать какую-то группу людей и постоянно ее пополнять. И вот из этой группы людей ты как раз-таки и будешь строить свой бизнес. Об этом говорится в этой книжке. Есть специальные инструменты, специальные онлайн-инструменты, которые как раз-таки в этом могут помочь. И об этом тоже в этой книжке, напомню, называется на «Формула привлекательного маркетинга» автор Виктор Бандалет об этом в этой книжке как раз таки говорится. И запомните, вот такая фраза, что люди не любят, когда им что-то продают, но они любят покупать. И это действительно так, и это действительно есть, есть такое изречение. Если вы создадите такую ситуацию, что человек сам захочет это купить, то он у вас это купит. А как вот создать эту ситуацию? Вот из этой книги вы как раз таки об этом и узнаете. Короче, книга действительно ценная, книга действительно актуальна в наши дни, потому что снова старые методы сейчас уже устаревают, но не старые методы, а сейчас пришло время развития себя, личного бренда, развития своей уникальности, развития себя как личности. Помните о том, что вы и только вы являетесь важным аспектом в вашем бизнесе. Первоначальный, первоначальный момент в вашем бизнесе это только вы. И только потом уже идет компания, продукт, возможности и так далее. Вот. Рекомендую прочтение прочтению книгу Формула привлекательного маркетинга автор Виктор Бандалет. Найти вы можете в интернет-магазинах Amazon, Azon.ru, еще какой-то, в общем. Ищите, обязательно найдете. Если кому нужно, обращайтесь, обязательно подскажу, что и как. Ну все, на этом у меня все. Рекомендую, рекомендую подчтение, если хотите поменять в корне свое мышление о сетевом бизнесе. Все, всем пока.